Утро. Мудрый фабка. Эй, э э э э Я здесь. Не hey, шутка. Сегодня мы в Фитане с моими, правда, И... Господь должен их. Ешки-монстрешки, у меня сто подписчиков. Это моя мечта. Я ее сбыл. Братан, ну ничего, надеюсь, все будет Зубер, я письмейкер, я ютуб. Эй, бля, моя рука шутка такое? Да не понимаю, блин, что такое происходит? Йшки на трошки, е-мое, охайо, оу, оу, ей, нифига. Что такое? Не понимаю, что такое происходит. Это вообще базар, базар. Балзар, балзар, балзар, сенспук, молодежная движение, оно всегда на позитиве, сенспук, молодежная движение, всем всегда поможет. Если ты перкурист, тебе повезет. Что в было? То и получилось.